Привет. Мы начинаем уходить от а, чисто собственных медиа. А, еще раз напомню, такие, в которых мы полностью контролируем содержание, но при этом в которых у нас а, может быть мало аудитории или в которой довольно сложно набирать свою аудиторию. Тех, кто установил наше мобильное приложение, или тех, кто вбил а, наш адрес в поисковую строку вручную, так называемый type трафик. Мы переходим к работе с теми, медиа, в которых уже есть аудитория, которая еще про нас не знает. Страница в соцсети — это, в общем, как мы уже говорили, тоже собственные медиа, на которые еще нужно привлечь людей. Если вы просто создали страницу ВКонтакте, туда не зайдет аудитория, она не будет просто про эту страницу знать. Да? Ее нужно рекламировать, продвигать а, с помощью медиа других типов. И вот на этой неделе мы будем как раз говорить о медиа более близких к заработанным и к платным. Будем полномерно передвигаться к платным. Очень важный инструмент, связанный как раз-таки с контент-маркетингом, это разнообразные публикации на внешних ресурсах и спецпроекты. Это передача смысла с помощью а, текстов в основном. А, это тексты, это какие-то карточки, объясняшки, которые бывают а, на многих СМИ уже на сегодняшний день, в том числе и относительно профессиональных. Ну, то есть э, быстрые, простые ответы на типичные вопросы относительно той или иной области человеческого знания. Это тесты, которые можно быстро пройти и которые переводят человека к тому, что О, я, оказывается, не очень хорошо знаю эту тему, я хочу узнать чуть больше. Это длинные, интересные, так называемые лонг-риды публикации, созданные совместно журналистами, в которых есть какие-то дополнительные фото, видео, вставки, которые дают целый опыт такого чтения и формирования смыслов у себя в голове. Большинство таких инструментов — это холодные медиа. Они как раз из-за того, что они про текст и про картинки, они заставляют человека создавать смысл в голове у себя самого или у себя самой. Если мы посмотрим на классические примеры таких лонгридов в Нью-Йорк Таймс, американские СМИ вообще первыми начали такие знаковые, яркие для индустрии эксперименты, то это все о формировании какой-то своей картины. Это примерно как если мы читаем фантастическую книгу, и у нас это складывается в голове. Это, в общем, про холодные медиа. Почти всегда это зритель. В некоторых случаях, если мы говорим про тесты, это еще немного пользователь. Но почти никогда в случае с публикациями и спецпроектами человек не является актором. Это не способ участвовать в том, как потребитель сам решает свою задачу. Мы скорее занимаемся развлечением, а в лучшем случае даем поработать с каким-то интерфейсом. Почти всегда публикации и спецпроекты — это инструмент создания спроса, а не использования спроса. Это человек, который заходит в СМИ, чтобы узнать что-то новое, и мы формируем у него некую информационную повестку, новую в голове, мы формируем новые смыслы, мы заставляем его посмотреть по-новому на какие-то вещи, о которых человек думал раньше. В общем, об этом все. И поэтому почти всегда публикации, спецпроекты, экспертные публикации – это а, в большей части первоначальный набор альтернатив для выбора, но не всегда. А, все то, о чем я говорил в прошлых уроках, говорю сейчас, это фокус. Публикации, спецпроекты, конечно, могут прекрасно использоваться и для потом впоследствии для того, чтобы задействовать людей на этом этапе. Например, если мы сделали какой-то любопытный long read, для какого-то СМИ, и при этом мы подумали на будущее о том, как а, могут искать, по каким запросам люди на, на этапе активной оценки альтернатив. И мы использовали эти формулировки в тексте таким образом, что это привело к более качественному, высокому ранжированию этой статьи в поисковых системах через некоторое время после публикации, то мы еще поработали и на этот этап. Если мы сделали так, что в конце спецпроекта у нас есть форма «оставь заявку на что-нибудь», то мы, естественно, поработали на этап номер три. То есть э, я не говорю о том, что публикации спецпроекта используются исключительно для работы над этим этапом, но все-таки фокус, вот он находится здесь. Почти всегда механики интересные вокруг спецпроектов завязывают все три инструмента. То есть это скорее платный канал, потому что платный инструмент, прошу прощения. Потому что мы э, платим э, редакции СМИ или проекты, на котором спецпроект размещается или публикация размещается, мы платим за это размещение почти всегда. Но в некоторых случаях, если речь идет просто о публикациях экспертных, то это заработанные медиа, потому что это вопрос репутации, в глазах журналистов. Если вы работаете только с платными публикациями, то я имею в виду твой бизнес, вы там, твои коллеги э в целом, то вы не дорабатываете все вместе. Потому что если ты выстроишь отношения с журналистами таким образом, что они будут знать, что ты эксперт или твой руководитель эксперта, они будут обращаться к твоей компании для... Э комментариев по тем или иным профессиональным вопросам, то тогда можно будет сэкономить на этих публикациях, решая примерно те же самые задачи. Но если это оплаченные публикации, то тогда это скорее связка собственных и оплаченных. То есть потому что мы лучше контролируем контент. Если речь идет о заработанном медиа, то тогда публикации становятся, прошу прощения, вот где-то между заработанными и меньше собственными. Мы меньше контролируем контент. Мы можем дать обратную связь, но мы не можем, например, попросить согласовать с нами текст публикации. А если это спецпроект, то мы можем согласовывать текст публикации. В общем, это вот, это как раз тот пример, когда здесь есть некое облако, и оно не работает в плане классификации в общем. То есть конкретно для тебя те инструменты, связанные с публикациями в СМИ, и спецпроектами в СМИ, может как бы относиться к разным элементам коробочки. Это тоже пример чисто для того, чтобы можно было отталкиваться насчет спектральной классификации. Ты можешь посмотреть, как в твоем случае это устроено. С точки зрения бюджета, это часы на разработку контента в первую очередь, и во вторую плюс стоимость самой публикации, если речь идет о платном спецпроекте. Стоимость э, со стороны СМИ может доходить до миллионов рублей, и это в целом нормально по рынку. Э, могут быть э, сотни тысяч. Если это узкопрофессиональное суперотраслевое СМИ, то это могут быть и миллионы. Если это журналы э, типа там, HBR, у них, я правда не уверен, что спецпроекты есть, Executive, э, генеральный директор, коммерческий директор, там... Э, за саму публикацию, за саму разработку спецпроекта, или если мы делаем спецпроект для главного mail.ru, то это могут быть миллион рублей. Плюс нужно обязательно еще бюджетировать э, часы сотрудников либо своих, либо подрядных организаций, которые будут э, этот контент полностью создавать, писать карточки, делать фотографии э, и так далее. С точки зрения KPI у нас снова все то же самое. Это просмотры то есть количество контактов со спецпроектом, аудитории, которую ты покупаешь у СМИ или у того ресурса, на котором спецпроект размещен, и какие-то целевые действия. Обычно это на сегодняшний день гораздо реже. Это конкретные действия в плане заполнения заявки или перехода к покупке. Почти никогда так на сегодняшний день не бывает. В основном это переходы куда-то. Либо на твой сайт, либо на твою… Страницу, либо на какое-то другое чисто собственное медиа. Пожалуй, о публикациях и о спецпроектах мы на этом закончим. Важно помнить о том, что если мы говорим про работу над историями, если твой бизнес и твой продукт, твоя услуга связаны с историями, то публикации и спецпроекты — это может быть один из ключевых инструментов, который может быть полезен в долгосрочной перспективе, для в том числе и формирования репутационного капитала.